Всем привет, у микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня мы с тобой поиграем в очередной LEGO Star Wars, попробуем противостоять натиску темных сил, пройдемся под парусом и постреляем из пушки, перейдем на новую энергетическую ступень эволюции, пособираем ягодки в стратегии, ну и побываем в шкуре солдата. Поехали! Первая игра на сегодня — LEGO Star Wars Micro Fighters. На этот раз нас решили порадовать стрелялкой, где враги вылазят со всех сторон, а ты мирно прёшь вперед и мирно отстреливаешь кого успеешь. Жанр древний, как фекалии Мамонда, и я думаю, любой из нас уже успел поиграть хотя бы в две такие игры. Что можно сказать конкретно о Microfighters? Она имеет довольно занятный дизайн, несколько видов транспорта, которым ты будешь управлять, и, конечно, дофига всяких летающих и ползающих штук, которые будут пытаться тебя убить. В принципе, ничего оригинального в жанре эта игра не принесла и вряд ли будет штырить кого-то, кроме фанатов Звездных войн. Вторая игра называется Downkeeper Last Survivors. Когда игра началась, я уверен был, что это РПГ. Ну там типа карта, сюжет, нашествие темных сил и все такое. Но после вступительных диалогов игра внезапно превратилась в Tower Defense. То есть твой герой стоит в левой части экрана, а справа прут мобы, по которым надо стрелять тапами. Иногда вылазят боссы, которые жирные, живучие и все такое. Помимо обычных атак есть еще всякие молнии, метеориты и прочие волшебные штучки, которые довольно-таки полезны в бою. Всего в игре три героя, каждый с какими-то своими историями и карта с кучей локаций, которые надо пройти. Эта игра прекрасный пример того, что даже из чего-то очень простого можно сделать что-то эпичное и с сюжетом. Третья игра на сегодня warships онлайн и это это как танки онлайн только про корабли, кто знает тот поймет, а кто не знает тот тоже поймет, потому что уж я не знаю в какой пустыне можно найти отшельника который бы сейчас не слышал о танках. А В общем то система та же, плаваешь, целишься, стреляешь по противникам. На мой взгляд игре не хватает динамики, я конечно понимаю что парусные суда это не самые быстрые и маневренные штуки в мире, но это ж все таки аркада, а не симулятор. Тем не менее, любители пиратства и хождения под парусом наверняка найдут игру занимательной, а мы идем дальше. Дальше игра по имени Энергия, и она про энергию. Ну то есть шматок положительной энергии в отрицательной вселенной это герой этой бродилки. Уровни представляют из себя лабиринты с головоломками, всякими энергетическими полями и загадками. Чтобы выжить, наш шматок должен постоянно пополнять свой запас энергии, решать загадки и стараться не огрести от врагов. А враги здесь это практически все, что тебя окружает. Игрушка яркая и интересная. Поиграть в принципе стоит. Следующая игра "Хроники королевства" и это одна из тех залипательных стратегий. Ну знаешь, где все надо собирать тапами и все такое. Это имеет довольно милую графику и даже как бы забавный сюжет. Не сказать, чтобы она так уж отличалась от своих собратьев, но играть в нее приятно. Игра представляет из себя набор локаций, каждая из которых имеет какую-то определенную миссию. Естественно, чем дальше, тем глобальнее проблемы и тем больше ресурсов окажется под твоим управлением. Последняя игра Death Defense FPS, и она не про зомби, как можно было бы подумать из ее названия, она про людей с оружием. Играем мы за снайпера, которому поручено спасти военнопленных. Ну естественно, это лучший в мире снайпер и миссия ему по плечу. В игре забавная система прицеливания, кое-какие фишки с гравитацией и полно всяких батальных сцен. Так что любители стрелять, качайте, наверняка понравится.